Глава 28. Грех Моисея Вновь общество сынов Израилевых оказалось в пустыне, в том самом месте, где Бог испытывал их вскоре после выхода из Египта. Господь дал им воду из скалы, которая продолжала течь до того момента, когда они снова подошли к скале. Господь приказал этому живому потоку воды иссякнуть, чтобы снова испытать свой народ и увидеть выдержат ли они испытания своей веры или снова примутся роптать против него. Когда евреи стали испытывать жажду, а воды нигде поблизости не оказалось, то, утратив терпение, они позабыли о Божьей силе, почти сорок лет назад давшей им воду из скалы. Вместо того, чтобы уповать на Бога, они возраптали на Моисея и Аарона». «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом!» Числа, глава 20, стих 3. Иными словами, они хотели быть в числе тех, кто погиб при восстании Корея, Дафана и Аверона. Они гневно вопрошали, «Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место»,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 И сказал Господь Моисею и Аарону, «За то, что вы не поверили мне, чтобы я ведь святость мою предачами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Числа, глава 20, стихи с 4 по 12. Здесь, у подножья горы, Моисей совершил грех. Он устал от постоянного ропота народа на него. По указанию Господа он взял жезл, и вместо того, чтобы просто обратиться к скале, как повелел ему Господь, молвил, «Разве нам из этой скалы извести для вас воду?» Числа глава 20, стих 10. А после дважды ударил по ней жезлом. Он поступил опрометчиво. Он не сказал, «Сейчас Бог покажет вам еще одно доказательство своей силы и даст вам воду из этой скалы». Он не воздал всю славу Богу, за то, что тот вновь заставил воду течь из скалы и не возвеличил его перед народом. За совершенную им ошибку Бог не позволил Моисею привести народ в землю обетованную. Это чудесное проявление Божьей силы должно было стать одним из самых торжественных событий, а Моисею и Аарону предстояло поспособствовать его благотворному влиянию на народ» но Моисей был раздражен и, гневаясь на народ за ропот, сказал, «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» Числа глава 20 стих 10. Излив таким образом свою горечь, он фактически объединился с ними в духе ропота и тем самым признал, что мятежный Израиля части прав, обвиняя его в том, что он вывел их из Египта». Бог прощал людям более серьезные прегрешения, чем этот поступок Моисея, но он не мог, не мог так же снисходительно осудить грех предводителя своего народа, как он судил грехи ведомых им детей Израиля. Он не мог оправдать грех Моисея и позволить ему войти в землю обетованную. Так Господь дал своему народу неопровержимое доказательство того, что чудесное избавление освобождение их от египетского рабства, совершил не Моисей, а могущественный ангел, который шел перед ними во всех их странствиях и о котором он засвидетельствовал. «Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя перед лицом его и слушай глаза его, не упорствуй против него» потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». Исход, глава 23, стихи 20-21. Моисей присвоил себе славу, принадлежащую по праву только Богу, поэтому Вседержителю пришлось поступить таким образом, чтобы навсегда убедить мятежный Израиль, что не Моисей вывел их из Египта, а он сам. Господь возложил на Моисея время руководить его народом, то время как могущественный ангел шел перед ними во всех их странствиях и управлял всеми их передвижениями. Поскольку они были готовы забыть, что Бог руководил ими через своего ангела и приписать человеку то, что возможно лишь в силе Божьей, он проверял и испытывал их, чтобы увидеть, будут ли они послушны ему» но они терпели неудачу при каждом испытании. Вместо того, чтобы верить и признавать Бога, Который постоянно являл им на пути доказательства своей силы и знаки своей заботы и любви, они не доверяли Ему и считали Моисея инициатором их выхода из Египта, обвиняя его и называя причиной всех своих бед. Моисей с завидным терпением переносил их упрямство. Однажды они даже угрожали побить его камнями. Лишив Моисея права войти в землю обетованную, Господь навсегда искоренил это заблуждение из помыслов детей Израиля. Господь очень благоволил Моисею. Он явил ему свою славу. Он приблизил его к себе на горе и снизошел, чтобы говорить с ним, как человек разговаривает с товарищем своим. Он передавал Моисею, а через него и всему народу свою волю, уставы и законы. И то, что он допустил ошибку, будучи настолько превознесенным и благословенным Богом, сделало его проступок еще более тяжким. Моисей раскаялся в своем грехе и умолял Бога о прощении. Он поведал всему Израилю о своем прискорбном грехе. Не скрыл он от народа и тех последствий, которые это преступление повлекло за собой». Он объявил присутствующим, что он согрешил, предписавши себе славу Божью, и теперь не может привести их в обетованную землю. Затем Моисей спросил их, если его заблуждение настолько велико, что загладить перед Богом вину можно только таким образом, то как Бог будет расценивать их непрестанный ропот и обвинения? Всего лишь единственный раз Моисей позволил создаться впечатлению, что он дал им воду из скалы, хотя должен был возвеличить имя Господа среди народа. Господь показал своим детям, что Моисей был всего лишь человеком, следующим руководству того, кто могущественнее его и кто более великий, чем Сын Божий. Он не оставил никаких сомнений по этому вопросу. От того, кому многое дано, многое и требуется. Моисей получил особую благодать, видевший величие Бога. Свет и слава Божья были даны ему в богатом изобилии. Его лик отражал славу, которой Господь позволил сиять. Каждый будет судим в соответствии с той благодатью, которой был одарен, а также соразмерно полученного им света. Грехи людей, чье поведение в общем достойно подражания, особенно оскорбительны для Бога. Они дают возможность сатане ликовать и насмехаться над ангелами Божьими из-за недостатков Божьих избранных орудий и дают неутвердившимся повод восставать против Бога. Господь Сам особым образом руководил Моисеем и явил ему свою славу, как никому другому на земле. Он был по природе нетерпелив, но твердо держался за благодать Божью, и столь смиренно просил мудрости у небес, что Бог давал ему силу справиться со своей вспыльчивостью. Сам Бог нарек его человеком кратчайшим из всех людей на земле. Аарон умер на горе Ор, ибо Господь сказал ему, что он не войдет в землю обетованную, потому что вместе с Моисеем он согрешил, когда иссекал воду из скалы в Мериве. Моисей и сыновья Аарона похоронили его на горе, чтобы люди не поддались соблазну провести помпезную церемонию над его телом и не погрязли в грехе и идолопоклонства. Хананеи пошли войной на израильтян и взяли некоторых из них в плен, и общество сынов Израилевых умоляло Господа не оставлять их в битве против хананеев и предать их им в руки. Тогда они полностью уничтожат их города и будут верно следовать за Богом. Он услышал их мольбы, и вышел на поле брани с израильским воинством. Народ Божий одолел своих врагов и полностью разрушил их города.